три говна блин говна не было я бы пошел лево просто вперед ногами вынес бы Сука, ну, туда ехать под тремя говнорями это просто ведь проще утопиться ехать Поэтому едем направо и убиваем там все. Ты че там четвертую передачу включал? Я да. Кривого причем. Стоит животное. Борис, животное. Сшибается. Я не смотрю туда. Дал прямое ему. Он шотный. А слева все не очень. слишком много в городе я вернулся ну у них техника вся тут слева а я теряю корни колоссу да. И... ключ Ну тут вот это ты зря сделал клоун тупорылый. пацаны не ждали, а я приперса, бля. 5-10 нашего обижателя. Здесь ага. кунюха идти, блядь. А вот шляндрака, да? Я вот, сука, всех тут похороню, блядь. Там Фоч пришел. С херовой тучей, брит, патронов. Ну конечно, он просто вышел. Сколько у него там 6? Си 6 уносился. Си 6. Тебе понравилось? Да, 500 хп осталось. Ой, типа повезло, что он тебе не забралось. Он десятку это уносит. Сколько? Был... Десятку уносит. У него 27-то барабане тупорывый блять нахуя уже шокный блять ну я думал вы там победите угу. победили он вышел меня просто пересветил я как минут вот это все Нет меня я не вижу он стреляет на сердце вот общайся теперь Говно в каза, не знаю какое. А у меня пушка, блядь, не, не опускается, не поднимается точнее. Это же прекрасно. КД. У нас маус стоит на кемпе, на кемпе стоит. Оп, не уделить снизу не раздолбил, да, но это хорошо. Просто аннигиляторная пушка, блядь. Вот в таких боях, блядь, где узкое пространство, вот сам акто, блядь. Едешь просто и обаишь, что все, и все, блядь. Теперь проехать через тридцатку. И один здесь. Я вижу. Тебе салат. И здесь тоже все сливаются. Просто мать его здесь один. Хлеб в борту. Вы там ничего не сделаете, да? Я не знаю. Нас как бы... Нас... Трое едет. Прикольно. Я не знаю, как чем тут все закончится. Эй, бесит меня, арта объехала. Просто объехала арта, блядь. Что, блядь, происходит в этом рандоме, нахуй? еще черпатуры отпустили, да? Ну ч ты тут встал-то, идиот. Он сейчас еще и Да починись сука, помойка. Он утопился. Блять, ты их там собрал. Бля, дайте десятого, нахуй. Я, блять, воевал, нахуй, тут как, блять, царь и бог, нахуй. Леша, не вздумай у меня спиздить его. Я боюсь. Не трогай, не трогай, не трогай. УлАхуй! Отрахал все тут один, сука. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять танков, сука. В Че рот от, отчебурекал, да херни. Блин, Опять будешь, блядь. Пять минут, блядь, десять танков. Задача ПТ-15 выполнена, блядь. Что, блядь? Десятку, да, почти на тебя 9400. Стука, все страдания сегодня, блядь, покрылись. О, блядь, кайф. Кончил пару раз, блядь, наляжку. Поехали еще.